Привет, друзья! Через неделю мы переедем из квартиры, в которой прожили два с половиной года. Я хочу вам показать квартиру за 300 евро в Лиссабоне. Идемте. Обычный парадный. Вот так выглядит парадный. Квартира на первом этаже по-португальски де Вот здесь мусорный бак, какие-то придурки оставляют мусор, хотя вот написали им, что не надо оставлять мусор здесь. Заходим в квартиру. Квартира Т0. Или одна комната по-нашему. В общем, вот такой вот коридорчик. Плитка на полу. Это очень удобно, потому что а, влажность очень высокая. Вот, квар вот кухня. Слушаем музычку украинскую. Лаунж ФМ газовая плита, эта плита кстати была печку, это мы уже устанавливали на кухне была только вот эта кухня стиральная машинка наша особенность порту... сдачи португальских квартир в том, что здесь ничего нет в квартире мы выпросили холодильник, хотя изначально его не, были... не было э -э микроволновая печь тоже наша стол и стулья наши вот фрукты. Скажу честно, помыл специально для видео и установил на тарелку, потому что, ну, мне кажется, в каждой южной европейской стране должна быть корзинка со свежими фруктами. Особенность этой квартиры в том, что вот, вот вид из окна. А вот там вот солнце. Вот там вот. вот. А это, а это балкон другой квартиры. Вот эта квартира. Вот их балкон, выход из кухни. Мы тут сушим одежду, вот, и какашки собачкины, там собачка живет, Лишу называется, наша обезьянка, которая с нами уже 10 лет. В общем, вот такая вот маленькая кухонька. Идем дальше. Здесь всякие счетчики, это не вход в отдельную комнату, счетчики, и мы туда обувь складываем. Покажу ванную туалет. Все как в Советском Союзе. Мне кажется, в однокомнатной квартире все вместе. Бачок мы устанавливали, потому что здесь был такой вот встроенный. Этот дом там 70-х годов, поэтому он уже не работает. Зеркало. Ну, вот так. Как в общежитии? Похоже чем-то. Мы, конечно же, привели все более-менее в комфортный вид. Вот комната такая. Вся мебель наша, стол, кровать, кресло, вот этот шкаф. Все это наше, потому что в Португалии все сдается без вещей. Вот эта квартира стоит 300 евро в месяц. Мы платили. Точнее, мы платим вот уже 2,5 года, 300 евро в месяц. Правда, у нас нет контракта, но это, наверное, наша особенность. Изначально хозяин хотел 350 евро, вот, но мы договорились, что за 300 евро без контракта будем снимать эту квартиру. Такая квартира, в которой мы прожили 2,5 года, даже чуть больше, стоит 300 евро. Конечно же, нам было не очень комфортно здесь, тем более после тех условий, в которых мы жили в Киеве. Но это того стоило. Три года пожить вот в таких условиях дало нам возможность сейчас вот переезжать в более комфортные условия. Плюс-минус вернуть тот уровень жизни, в котором мы жили в Киеве. Я вообще уверен, что каждый человек, если сфокусируется на чем-то и в течение трех лет будет это делать, он может перейти на абсолютно другой уровень. То есть очень часто надо сделать один, два, три, пять шагов назад для того, чтобы потом просто сделать качественный прыжок, учить иностранный язык, учить какие-то новые э, технологии, э, заниматься спортом, заниматься собой. Вот три года не делать что-то, вот, что хочется, а делать то, что нужно. И через три года можно достичь абсолютно другого уровня. Я очень доволен, что эти три года, конечно же, у нас прошли. Если вы планируете свой переезд, или вы планируете изменения в своей жизни, скорее всего, вам надо будет пройти этот путь. Вот Первых полгода мы вообще жили в арендованной комнате в самом непрестижном районе Большого Лиссабона. Друзья, подписывайтесь на мой Facebook, там все самое горячее и сладкое. В общем, за три года можно все поменять.